Ага, я арткил. Короче, сегодня видео топориспак для ПВП. Пока мы не начали лайк, подписка, колокольчик, комментарии. А мы начинаем видеоролик. Ну что же, переместились. Вот сюда на дуэльке, короче. Ну, мне что так тяжело рассказывать все это. Вы сами все знаете, все прекрасно видите. Все данное происходящее в этом видео. Вот мы все с пацанчиком. Пацанчик мощный это. Бризли, кизли. Попасть по нему не могу. О, могу. Вот закомбили. Короче, <клес> что у нас? РП. Ссылочка на него, естественно, на описании. Подписываемся, ставим лайки. Меня еще пкей убьет. Который... Что, тебя, что ли? есть. Иди сюда, мразь. Ладно, пойдем с тобой, Дэппл. РП изменены звуки чуть-чуть. Ну, стабильно, так же как, как и всегда. Дефолтный звук. Ну, пацан дефолт. сдался. Переходим, короче, к следующим дуэлькам. Ну, короче, теперь слово моему ассистенту. Давай. Ну, РП прикольненький, но только для PVP. Вот дуэлик именно всего вот такого. Оставаться не очень, ничего не разобрать. Где алмазный, где железный, где вообще уфикальный. Вот. И поэтому, ну. Вот так вот. Сложный РП в плане вещей. Чисто он для пип. У меня сейчас пи вот. Прикольные блоки такие, как темно-бурового света 20 века. Но зато не 21. И это уже радует. Убил. Э, э, э, э! Просто хач какой-то, не могу с него. Водиться. Водиться как э, и стремится. Ну вот, хорошая. Блоки разноцветные, радужные. Вы это видите. Наверное, нет. Блоки, кстати, прикольное дерево, мне очень нравятся такие. Чистое белые да. кислые. Ты отпеха мне комбиш-то. Я зря это что говорил, отпеха его. Он будет строиться. Он умеет строить, водить, ставить на три блока. Сейчас он вам не будет показывать мастер-класс. Ну что это? Что это? Так никто не умеет. И поэтому, что я? Мне его не разобрать. Остались я просто, ну ладно, я ему, ему подамся, так уж быть. Что-то так смешно мне стало. Ja. Сейчас вам покажу. Я тебе покажу настоящее мастерство и гильдицу. <OF Kills> Ой, зря, зря, зря. Зря, зря, зря. Зря, зря, зря, зря, зря, зря, зря, зря, зря, зря, Чек, че не чек. Тяу, Тяу, тяу, тяу, тяу. Видишь, хотя бы три блока наносит. Пехайся уже, не надо мне он пехается уже. Давай. Давай. Пасок очень сильный, но не сильнее, конечно же, меня. Вот. Как? Просто повезли и Больше ничего. Задания нам выполнить разные, надо вам сегодня. Сказать. Будем их задротить. Все. Вот и все. Последняя каточка, БВХ наша! <coughs> не любим конечно. Ну достаточно. Первая. Первые Что последние каточку? половины. Да я Ты чё? Ой, мрази, ой, мрази. Короче, пехонь, просто нафиг этот ваш огонь. Ладно, используем. Я не попал под я попал в по Комбись, Вася, комбись Комбись, ты фокина ма Иди сюда, сеньорита Ладно, mm. поговорим по-другому Иди сюда, мой бэби Ты чё, фараденсик Вот, сейчас чекайте, загасит один мало и другого А я пойду Блин, чё так плохо ставится, я прям не понимаю Вообще больше трех, пяти волков не могу поставить oh, ну. <св�> Прощание <св�> Все. Нет все это прощание конец до свидания подписывайтесь на канал лайк подписка естественно все дела отписывайте, О, а не то <кхм> тыкать на 4 видоса на круглешочек подписаться на меня подписаться на стаканчика потому что он довольно такой еще стеклянный ну короче все подавать.